Глава 6. Мучительность предпочтений. Четвертая неделя марта. Потребовалось больше месяца в стенах грязной маленькой тюрьмы, чтобы приноровиться кое к чему, что в обычной жизни воспринимается как должное, например, мытье. Мое платье стало липким от пыли и пота, и от меня начало вонять так, что я могла чувствовать собственный запах, невзирая на вонь из канавы за окном. Пристав не выказывал никакого намерения выделить мне вдоволь воды, чтобы помыться. И я все еще продолжала замечать, как он пугающе пялится на меня, особенно когда был пьян. Походило на то, что он словно подстраивал нечто, поджидая, чем обернуться события. Но я нашла способ сохранять ежедневно понемногу воды, собирая ее в небольшом углублении в дальнем углу камеры, там, где было попрохладнее, прикрывая ее каждый раз соломой. В течение нескольких дней мне удавалось насобирать большую чашку, и ночью, когда становилось совсем темно и тихо, я мыла какую-нибудь часть тела или платья. Под платьем я всегда носила особую белую хлопковую тряпицу, вроде набедренной повязки, какую носили отшельники йоги, чему я научилась у своего дяди, одного из величайших тибетских мастеров этого искусства. Так что, когда бы я ни стирала платье, на мне всегда была эта повязка, а на плечи я набрасывала шаль, на случай, если пожалует пристав. Вечный становился все грязнее и грязнее мучимый блохами и недостатком какого-либо движения, хоть он никогда и не жаловался. Я проводила долгие часы, обдумывая всяческие невероятные способы ему помочь. В ту неделю, когда я вновь увиделась с комендантом, у него все вполне получалось, принимая во внимание, как недавно он начал свои занятия йогой. Он выполнил набор поз, которым я его обучила, на сей раз крайне внимательно к тому, чтобы делать все в точности так, как я показывала. Даже если из-за этого получалось все немного медленнее или ему не удавалось проделать какое-то движение до конца. Я отдала ему спокойно закончить, потому что иногда ученику это очень полезно, а после того как он отдохнул и дал телу прийти в себя, он уселся и глянул на меня с довольной улыбкой. У меня получается гораздо лучше, правда? Да, да, конечно, нам обоим это видно. Я хочу поблагодарить вас за столь занятие и за постоянство в практике. Хотя бы понемногу, но каждый день. Я знаю, что спина ваша приходит в порядок, и что те самые наши двое тоже это видят. Что тебе сегодня и пожирить меня не за что? Никакого повода, чтобы придумать какую-нибудь еще цитату из мастера? Я их не придумываю. И полагаю, вы это уже знаете. Он задумчиво разглядывал меня. Может быть, да, а может нет. Время покажет. Ты что же, хочешь сказать, что помнишь всю эту книгу наизусть? Я кивнула, и мы помолчали. А потом, только для того, чтобы не дать его уверенности перерасти в заносчивость, я добавила. «Было, одна какое что Одна мелочь». Комендант поморщился, но не утерял хорошего настроения. «Ну-ка, послушаем». «Все, что вы делали, вы делали хорошо. На одну позу вы все-таки пропустили. Позу лодки». Он состроил мину. На самом деле это та поза, по поводу которой все делают кислое лицо. Сидеть в ней тяжело. Нужно вытянуть ноги и держать себя за стопы, пока учитель медленно считает вслух. Это и впрямь мука. Я начинаю пыхтеть, а живот болит так, будто по нему ходят. Я думаю, это из-за того, что я какой-то особенный, что у меня как-то не так устроено тело. Уверен, что другим эта поза полезна и им ее проще делать. Но точно, что не мне. Так что я решил ее не делать. Кроме всего прочего, это экономит время, и мне явно хватает дел со всеми остальными позами. Дело не в этом, комендант. Позы, которые я вам даю, следуют в определенном порядке, и у этого порядка есть свои цели. Каждая поза уравновешивает другую, и действие, оказываемое каждой из них на вашу спину, производится определенным образом, работая на определенную цель. Если оставить одну из поз, то все построения рушатся, и тогда под удар ставится конечная цель, причем так, что вы этого даже не можете осознать. Он удержал на мне взгляд. Он действительно продвигался вперед в самом главном, в собственном настрое. На этот раз от него не прозвучало никаких возражений. Мне было понятно, что его можно вести еще чуть глубже. «Мастер говорит...» «Ага, мастер говорит, я так и знал». Но сказал он это уже с улыбкой. Я чуть улыбнулась в ответ. В своей краткой книге мастер говорит, наступит время, когда тебя не будут терзать различия. Различия? Различия. В первую очередь, в смысле предпочтений. Чем дальше в йоге вы будете двигаться, особенно когда начнут открываться каналы и внутренние ветры задвигаются свободнее. Опять эти твои внутренние каналы и ветры. Об этом позже. Так вот. Чем дальше вы будете двигаться, тем свободнее начнет течь энергия в глубине тела, все начнет смещаться в сторону единения. Все? Что значит все? Да буквально все. Но пока речь идет о позах и извлечении вашей спины. Вы можете добраться до этого дальше гораздо быстрее, если утихомирите голос предпочтений, попытаетесь уменьшить внимание к различиям в позах. Все это сослужит хорошую службу внутренним ветром и спине. И я обещаю, что очень скоро все объясню. А пока бросайтесь в ежедневную практику пост с тем же воодушевлением, с той же радостью по поводу того, из-за чего вы их делаете. Каждую из них. Все это ради... Эх, ради разгильдяя пьяницы и смертельного лентяя. Знаю, знаю. Сказано это было в шутку, но в тот момент я почувствовала, что он и вправду держит этих двоих в голове. И сердце мое подпрыгнуло. Если он продолжит в том же духе, то вся эта затея может в конце концов сработать. Я кивнула. Точно так, судите сами теперь. Ни одна из поз не менее важна, чем остальные. Некоторые попроще, кое-какие потруднее, для всякого ведь по-своему. Но нужно подходить к каждой из них с открытым сердцем, осознавая, что каждая из них подводит вас чуть ближе к цели, к помощи этим двоим, о которых мы говорили. И именно поэтому йога только тогда приводит к успеху, когда делается во имя чего-то большего, чем просто вы сами. Так что теперь никаких гримас, когда дело будет доходить до непростой позы. Трудные позы обычно приносят самую большую пользу вам и вашей спине. Не поддавайтесь на предпочтения, не добавляйте еще больше различий. Эти самые различия и терзают вас день за днем, делая жизнь несносной. «Это мне нравится, это не нравится». Она такая, а он всякой. Не хочу делать то, что должен, лучше займусь тем, что нравится. На этом мы с ним остановились, и он коротко кивнул, как настоящий солдат. Почти склонил передо мной голову, как мне подумалось. Но вслед за этим пристав с его липким дыханием уже волок меня за руку в камеру. Я бросила короткий взгляд в сторону моего соседа Бузуку, которого я никогда толком и не видела. Он сидел в своей камере в самом углу. Невысокий дядька с крупной лысой головой и сытым животиком. Когда мы проходили мимо, он одарил меня вполне довольным подмигиванием.